Причем получил ружье он 28 апреля, я так понимаю, что он психически больной человек, вот он тут, он, видите, еще писал, я как Бог хочу, чтобы все признали себя, себя моими рабами там, и прочее, прочее, прочее. «Я явился в этот мир в облике человека, чтобы <связываться> избавиться от всех вас». Ну, смешного мало, видите, вот этот бог, он накосячил, очень здорово. Вот фотография ну это с видеокамеры, как он идет с ружьем, абсолютно открыто. Никто его не остановил. Но если бы он шел с плакатом «Долой Путина», его бы, конечно, остановили сразу. Но он не шел с таким плакатом, он шел с плакат, с ружьем, поэтому его никто не остановил. И вот сейчас возникает такой когнитивный диссонанс у Ваты, да, с ними переговорите, с этими ватниками, как у них там в голове укладывается, что шаман э, Габышев сидит в психушке, да, вот этот вот крендель получает оружие у путинского режима, да, абсолютно сумасшедший, абсолютно, и как э, укладывается в голове, что потрачены миллиарды на э, пакет Яровой, и они должны за всеми следить, но за кем они следят? За теми, кто против Путина, да, то есть, там, если вы напишете, что Путин козел и так далее, то сразу вас поведут, да? вы высветитесь, потому что компьютерная система на это настроена, а не на то, чтобы ловить, убить там, злодеев и так далее, психически больных, которые являются маньяками. Есть, абсолютно безумную создал Путин систему, когда можно взять ружье, пойти и всех перестрелять, а у остальных нет оружия, чтобы защититься вот от такого придурка. Потому что остальным Путин не дает оружия, не дает возможности. Сам не может защитить и не хочет защищать. Он себя защищает. Посмотрите, если бы всех ФСОшников, да, которые этого дедушку охраняют, распределить по школам, то на каждую школу было бы по два вооруженных, высокооплачиваемых, а не охраняют этого сраного Путина. Можете себе представить, я даже не говорю про охрану. Почему периметр школы не защищен? Во всех нормальных странах мира периметр школы защищен так, что никогда ты туда не зайдешь. Никогда. Просто так нельзя зайти. Если дети идут в школу, то вся, все полицейские снимаются и находятся рядом. Они охраняют детей. Если дети идут из школы, всегда стоят полицейские машины, вооруженные полицейские контролируют. И никто не забалуется, да? а никакие психически больные. Почему же у Путина такое огромное количество Росгвардии гораздо больше, чем в других странах полиции и так далее? То есть вместе с росгвардейцами и полицией полтора миллиона человек. Что же это, на школу что ли не хватит? Чем они занимаются? Тем с плакатиками, да. Почему ли у людей нет оружия? Почему люди не могут защитить сами себя силы оружия? Потому что силы этого оружия они могут свергнуть Путина. Поэтому Путин сыт. Поэтому он не дает никаких возможностей людям защищаться. И не дает никакой безопасности. Люди должны все время чувствовать себя в опасности. Потому что когда э, нужен будет этот Путин. Хотя зачем он нужен? Когда он даже не может защитить от вот такого подонка сумасшедшего. Поэтому Путин в связи с происшествием школ, дал поручение проработать с ужесточением правил оборота гражданского оружия. Конечно, знаете, у кого изымут гражданское оружие? Изымут у тех, кто там как-то засветился перед властью, что власть не любит. Потому что точно такое же поручение давали после Керченского расстрела. И что было? Ну, отняли оружие у тех, кто на митинги ходит. Но они не пойдут в школы расстреливать. Они, наоборот, защитники. Те, которые вот, э, пытаются свергнуть путинский режим, они пытаются дать России второй шанс. И сейчас будет отнимать оружие. Оружие виноват. Это оружие в людей стреляет. Это люди стреляют в людей. Всегда. Да, при помощи оружия. Не будет у него оружие в виде ружья. Он возьмет нож, как в Китае. Ходит по школам, режут ножом. Да? Нужно принципиально решать этот вопрос. То есть принципиально защищать школы, а не Путина. Принципиально бюджет должен работать на детей, на стариков, на э, население, на народ, а не на путинских ублюдков. Все с ног на голову перевернуто. Так что вот Китай ножницами резали. Даже если ножи они кухонные запретят, будут резать ножник, ножницами. Так устроен мир, я вам как криминолог говорю, Путин э, обман, обманывает, да, Путин пытается по ушам проехать, а мир устроен так, что всегда преступники найдут оружие, и оно у них всегда есть, поэтому оружие лучше всего и чтобы было у всех, он как в Израиле, да, если какой-то черт начал стрелять, то его сразу с трех, с пяти, а то и с шести сторон испепелят просто, мгновенно. Да, бывают какие-то потери, но это потери гораздо меньше. И самое главное, внутреннее состояние людей другое. Они убеждены в своей безопасности. Они убеждены в том, что они защитят друг друга, защитят свои семьи.